Добрый день, друзья. Привет, братишки и сестренки! Сегодня расскажу, расскажу на таком небольшом секретике, который есть в экзботе, и отвечу на самые популярные вопросы, наверное, и самый один из самых популярных вопросов, что делать именно с теми монетами, которые приносят нам каждый день пара Как их э, приумножить, как их, что их сделать, там, выводить, не выводить, что с ними делать. Отвечу на эти вопросы. Поэтому, а, да, те, кто первый раз смотрит мое видео, естественно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там самая такая свежая и самая, ну, максимально представлена там вся информация по всем проектам, по все новости оперативно там выходят. Ссылка под видео, поэтому подписывайся, дружище, и будешь в курсе всех новостей. Итак, друзья, в двух словах для тех, кто первый раз смотрит проект Xbot, Я считаю, это просто прорыв... Этого года, наверное, нет, даже того года. Он в том году стартанул. Поэтому того года. И здесь, почему именно данный проект потому что в нем собрано как минимум там три или четыре вида заработка и для всех людей те которые там активно приглашают лидеры это просто бомба для них те которые только там учатся приглашать хотят приумножить у них нету денег они хотят выйти на пассивный доход именно пассивный доход это основная фишка данного проекта и даже для тех кто вообще не хочет ни приглашать ни ничего, ну там не искать там рефералов не строить свои команды те кого там Нужно вложить деньги, инвестора и нормально получать нормальную прибыль. Здесь прибыль в месяц. Вдумайся, дружище, от 21 до 27 процентов в месяц. Плюс реинвест, и это уже больше будет 30%. Об этом я расскажу. Все, схема простая. Если там человек хочет выйти на пассивный доход, он или инвестирует, или зарабатывает в данном проекте. Например, берем там 30 тысяч монет, этих полмиллиона рублей. Ну, в среднем по, по, по этим цифрам, по, по данному курсу, который на данный момент, там, вот сейчас он там, его там искусственно дампят, он там 13 рублей уже составляет. То есть самое время сейчас заходить вообще. То есть получается для входа нужно 150 монет, которые там уже стоят там 13, 13 рублей. Это там 2700-2500, наверное, там, ну, в общем, копейки. И... В перспективе здесь можно, закрыв три стола, выйти на те же, вот, сколько, 30 тысяч монет. Это 500, почти тысяч рублей. И пассивный доход, вдумайся, дружище, больше 150 тысяч рублей в месяц. Кто-то за такую зарплату, я не знаю, там, реально, где можно такую зарплату получать. Я думаю, там, средняя зарплата, там, 30, там, ну, пусть да, даже, там, 50-60 тысяч. Ну... Но... Опять же, туда надо ходить и найти еще такую работу. А здесь просто пассивно. У тебя в телефоне стоит этот X-Bot, он каждый день тебе за нас зарабатывает деньги. Что еще может быть прекраснее, дружище? То, о чем я всегда э, говорю в своих видео, что не люди должны работать ради денег, а деньги. И там всякие роботы должны работать ради денег. Но не человек. Человек должен там, заниматься творчеством, или просто отдыхать, лежать на диване и... Придумать какие-нибудь схемы интересные, которые там всех делают богаче, счастливее. И ну, все знают того же там, Стива Джобса, всяких э, других лидеров, там, Теслу, который придумал до хрена чего, что изменило жизнь практически всего человечества. Я думаю, этим должен заниматься человек, а не зарабатыванием денег. Поэтому и рассказываю о таком инструменте, который даст возможность именно выходить на пассивный заработок. Итак, поехали, друзья, про, э, рассказываю фишечки именно матрицы. Матрица дает возможность, это один из заработков в данном проекте, она дает возможность с минимальным ходом, те же там 150 призм, можно начать зарабатывать до 30 тысяч призм. Рассказываю, как, что здесь происходит. Есть три стола. И в чем, во-первых, самое важное, расскажу, в чем отличие, например, от других проектов, где есть уровни, которые нужно прокупать, нужно там что-то там постоянно следить, чтобы твои рефералы не пропускали покупку уровня, чтобы ты не пропустил, чтобы не ушла там прибыль вверх. Здесь этого, ну реально это геморрой для большинства, кто знает, кто занимался, этого нет. Это первый жирный плюс данного проекта. Здесь все, доход идет в процентах. То есть, вот первый уровень, например, стоит заплатили мы сто этих монет, приз. нам нужно привести всего 39 рефералов. И смотри, дружище, здесь им не надо не покупать никакие ни столы, ничего, здесь все идет процентное распределение. То есть, первая линия – это 10%, то есть, в сумме получается 30 монет. Вторая линия – это 30%, 9 человек. По 30, это 270 уже монет. Вот. И третья линия 1620. Там уже 60%, то есть по 60 монет. В итоге получается 1920 монет. Это уже сколько там, я не знаю, сколько, почти, э -э -э, даже не в 10 раз, а в 20 раз приумножили вы свои там, 100 этих монет. Ну, которые, которые нужно за вход на первый столб. Дальше фишечка, опять же, для тех лидеров, которые занимались тех же криптохенсах, там, смартексах и других там проектах матричных, или там, на смарт-контракте, как их называют. Все помнят такую фишку, так, как, как просто привлекали такой маркетинговый ход, что, ну, всего там 3-4 уровня, да, надо. И на каждый там всего там 3, там, ну, даже не 3 там у них бинар, то есть 2-4. 8, 16 всего, там надо какие-нибудь там 20 человек. Но когда ты начинаешь работать, приглашать людей, строить свою команду, ты понимаешь, что на самом деле нужно для того, чтобы там получить вот эту заявленную цифру, например, там, сколько там обещали, там 15 эфиров за закрытие четвертого уровня, на самом деле ты понимаешь, что тебе нужно пригласить не там 20 или 30 человек. А нужно так, чтобы получить эти деньги. А нужно, чтобы все эти 30 человек тоже пригласили 30. То есть, уже получается не 30 человек, а уже там около 1000 человек. И все люди, как бы проделав определенную работу, просто приходят к этому и разочаровываются. Здесь этого нет. Здесь процентное распределение именно с этих 39 человек и рассчитывается вот этот доход. Здесь все по-честному, здесь все... Здесь нет такой... Ну, не будем ругать, не будем никого оскорблять, не будем... В общем, нет такой маркетинговой фишечки, маркетинговой недосказанности, маркетинговой недосказанности. Если здесь написано, что 39 человек заходит на первый стол, и мы получаем 1920, значит, так оно и есть. Зашли эти 39 человек, мы получили эти монеты. Сразу эти монеты заходят к нам на счет, и мы можем их отправлять на парамайнинг. Дальше, какая еще здесь есть фишечка? Это для лидеров и для тех, кто желает, так сказать, побыстрее и побольше заработать. Вот эти столы. Чтобы их там открывать, ну, у меня уже здесь они заполняются, но когда они еще не открыты, нажимаем и там покупаем, так сказать, этот, ну, доступ к этому столу здесь для того, чтобы ну, вот я даже не дожидался, когда я закрыл там первый стол, здесь есть возможность прокупить себе сразу и остальные столы, например, X5 за 500 призм, можно сразу купить и попадаешь, самое интересное, что здесь на первой матрице строится именно структура, структура строится именно тех кто мы пригласили и те кто под нами пригласили за счет там переливов за счет всего но структура четко привязывается к так сказать реферальной ссылке на втором же столе смотри дружище здесь уже идет общая очередь и смотри от, ну те которые как бы приходят сюда реально зарабатывать нормальные деньги и на перспективу я бы советовал... Но, опять же, не советовал. Я просто расскажу, как я сделал. Смотри, я купил эту матрицу. Я купил этот стол и этот стол. Ну, пока я достраиваю свой там первый стол. Здесь я, особо никого не приглашая, уже заработал, вот смотри, сколько денег. То есть, где-то 12 тысяч заработал там. Это просто, ну, к тому, что есть переливы, здесь нет переливов. Здесь очень интересный такой интересный маркетинг. Я во всех проектах, в которых я участвовал, а участвовал я во многих проектах, и где рассказывали про переливы, я очень редко их видел. Здесь же переливы реально на втором, на третьем столе, ну на третьем столе я еще не получил переливы, я совсем недавно его взял, но на втором столе где-то там за несколько дней вот я заработал. При том, что из моих, моих приглашенных сюда зашел всего один человек. Все остальные это пришли переливы ну, именно с общей очереди. Проект недавно совсем стартанул. Там, всего там по-моему 9 тысяч человек. И поэтому какая перспектива, как важная, думаю. Но опять же эта информация больше для тех, кто хочет как можно быстрее заработать и не пропустить эти переливы, не переливы. Я думаю, это хороший бонус для тех лидеров, для тех, кто активно старается, и тот, кто хочет заработать как можно больше. Это всегда приятно, когда ты работаешь, зарабатываешь, и когда еще команда, проект тебе дает такую возможность заработать. Это я ответил на вопрос ну, большинства лидеров, которые в моей команде сейчас приходят. Есть здесь переливы, нет перелива. Просто вы сами видите, что, например, там первая матрица у меня еще не до конца не... Заполнено. Я перешел в следующую матрицу. И здесь, ну реально, здесь там слава только перешел туда. А все остальные это переливы с общей системы. Я сам не верил в это, но переливы здесь есть на втором столе точно. Как только пойдут на третьем столе, я тоже как бы без проблем об этом сообщу. Так, про это я рассказал. Дальше, друзья, смотрите, приходит каждый день вот такое сообщение вознаграждение за парамайнинг там 13 на данный момент монет уже 13 монет приходят дальше будет естественно чем больше мы зарабатываем рассказу, да, рассказываю да рассказывают те монеты которые приходят по матриксу они приходят тоже там на общий счет попадает сюда на баланс для того чтобы начать получать процент с них нужно внести их на парамайнинг нажимаем Вводим сумму, которая есть на балансе. И в течение там, 48 часов они начинают уже приносить деньги. То есть, постоянный реинвест. Что я и советую. С, с матрицы вам зашли деньги. С парамайнинга капнули. Все надо постоянно реинвестировать. Какое-то время надо постоянно реинвестировать. Для того, чтобы выйти как можно быстрее на большую сумму. Которая будет приносить вам пассивный доход. То, что я и во всех видео говорю. Деньги должны приносить деньги, чтобы вы со временем выстроили свою команду, выстроили, ну там набрали команду там, лидеров, не лидеров, без разницы, и вышли на пассивный доход. Как приглашать людей? Что делать? Если ты новичок, ты всю информацию получишь в наших чатах. Ссылки на чаты внизу. Есть там, рассказываю, у меня есть курс по как, как бесплатно бесплатный курс как зарабатывать на ю даже если ты не снимаешь видео все мои видео по лицензии Creative Commons ими можно пользоваться перезаливать себе на канал свой и ставишь просто свою реферальную ссылку и люди приходят к тебе в твою команду это первое дальше будут у нас марафон где мы будем рассказывать как именно ставить все цели как находить людей как использовать скрипты для общения как как Создать свою команду, которая именно вместе вы заработаете деньги и выйдете на пассивный доход. Так, друзья, в принципе, по всем вопросам, я думаю, чтобы не затягивать видео, я ответил. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. К Всем, кому понравилось, кто в нашей команде, ставьте лайки, пишите комментарии. Опять же, среди комментаторов, как только наберется там 100 комментариев, 100 лайков, Разыграем приз денежный. Плюс, как только будут закрываться эти столы, естественно, будут призы для нашей команды. Итак, друзья, на этом все. До новых встреч.